Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как кисти. Кисти для макияжа. И я хочу поговорить именно о базовом наборе, потому что я знаю, что у многих есть просто миллион этих кисточек, но при этом вы не знаете, как правильно использовать ту или иную, и не знаете, нужна ли вам вообще эта кисть. Для того, чтобы краситься дома, не обязательно покупать целые наборы кистей, потому что так сказать, для домашнего использования вам будет достаточно 7 базовых кистей, о которых, собственно, я сегодня и расскажу. Но для начала я хочу сказать, что некоторых продуктов в принципе не нужны кисточки, например, база под макияж. Базу под макияж лучше всего наносить пальцами, потому что тогда вы будете чувствовать, сколько вы ее нанесли. А с базой нужно работать очень аккуратно, если вы нанесете слишком много базы, то тогда тональный крем он может или скатываться, или наоборот расслаиваться и вести себя в принципе очень странно. Поэтому базу мы наносим руками. Точно так же руками лучше всего наносить консилер под глазами и э, на те места, которые вы хотите скрыть, потому что в принципе консилер он любит пальцы, он любит э, тепло тела и в таком случае он будет лучше ложиться, лучше растушевываться и в принципе работать намного лучше. Для нанесения тона существует много различных вариантов и здесь вы уже выбираете сами, что вам удобнее, комфортней. А если вы хотите добиться легкого какого-то эффекта да легкого нанесения для, например, дневного макияжа то в этом случае вы, в принципе, тоже можете наносить его пальцами также вы можете наносить Кисточкой. Я очень люблю наносить тона спонжем, потому что с помощью спонжа вы можете добиться как легкого покрытия, так и плотного покрытия. Для этого вам не нужно иметь три разных кисточки просто для нанесения тона. С помощью спонжа вы можете добиться покрытия любой сложности. Следующее. Сейчас мы уже поговорим о первой кисточке. И это кисть для пудры и румян. Вот такая вот кисточка вам понадобится, пушистая, мягкая, из натурального ворса, помним, что все продукты сухие мы наносим кисточками из натурального ворса, все продукты жидкие мы наносим кисточками из э, искусственного ворса, поэтому для румян и для пудры нам понадобится вот такая вот пушистая кисть из натурального ворса, это кисточка бочонок большой бочонок дальше следующее у нас бронзер или скульптор здесь может быть два варианта в первую очередь вы можете взять приблизительно такую же как для пудры кисточку она тоже пушистая тоже бочонок с помощью такой кисточки вы никогда не нарисуете себе да, вот эти вот две яркие темные линии, которые выглядят очень ненатурально и бросаются в глаза. С помощью такой кисточки вы с легкостью сможете растушевать, нанести бронзер или же скульптор. Но если вы все-таки в себе не уверены и боитесь, что с помощью такой кисти вы слишком много нанесете, в случае вы можете взять вот такую вот кисточку скошенную, но обратите внимание, что она тоже пушистая, это тоже бочонок, только со скошенным краем. С помощью этих кистей вы с легкостью сможете нанести скульптор, бронзер и скульптурировать свое лицо. Дальше. Следующая у нас кисть для хайлайтера. Я использую вот такую вот кисточку для хайлайтера для себя, для ежедневного использования. Она очень удобная, потому что по краям она плоская, то есть вы прям ставите ее, вот так вот и наносите хайлайтер на все места, куда вам нужно. Если же вы хотите сделать какие-то акценты с помощью хайлайтера, да, то в таком случае возьмите кисточку поменьше. И тогда вы сможете нанести на зону поменьше и у вас такие получатся акценты с помощью хайлайтера. И теперь мы уже переходим к кистям для глаз. Здесь вам понадобится не так много кистей. В принципе, вам понадобится только три базовых кисточки для любого макияжа. Первая это вот такая вот плоская для нанесения теней. Побольше бочонок для растушевки теней на верхнем веке. И бочонок поменьше для растушевки теней на нижнем веке. В принципе, это. Все кисточки, которые вам нужны, чтобы сделать макияж любой сложности Также существуют вот такие вот кисточки, у которых два конца, это кисти С одной стороны это вот такая вот плоская, которой мы наносим тени А с другой стороны вот такой вот бочонок, который мы растушевываем Это вообще идеальный вариант, тогда вам вообще не нужно покупать две разные кисти Потому что у вас уже будет одна, с помощью которой вы сможете делать все, что вам нужно Последняя кисточка это кисть для нанесения помады, блесков и так далее. Даже если вы используете стики, то есть вы наносите сразу помаду, да, за стика в любом случае лучше иметь такую кисточку, потому что никакая помада, ни с каким стиком не сможет добраться до уголков и прорисовать красивый четкий контур все это делать лучше с помощью вот такой вот маленькой аккуратной плоской кисточкой и последнее это брови, но здесь вообще куча вариантов, потому что не все используют тени для бровей а кисть для бровей нужна только в том случае, если вы наносите тени для бровей, поэтому Только в том случае, если вы используете тени для бровей. Ну, собственно, это и весь набор кистей, который, собственно, вам нужен для домашнего использования, чтобы сделать макияж любой сложности. Не покупайте себе целые наборы, если вы не знаете, что потом будете с ними делать. Лучше всего покупать кисточки по одной. Ну а я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!